Друзья, всем здравствуйте, с вами я, Этери, и сегодня у нас в гостях наш новый спикер, просто потрясающий человек, которого мне посчастливилось знать лично, это София Масляк. Привет и добро пожаловать, хочу вам рассказать о Софии, она закончила университет Regents в Лондоне, кандидат экономических наук, магистратура и бакалавриат Академии Плеханова, закончила Московский институт психоанализа, международный коучинг и программу психологического консультирования. Ее профессиональная специализация – она коуч с международной аттестацией, психолог-консультант. Она проводит вебинары, лекции, частные индивидуальные консультации, групповые консультации, марафоны, ее методы коучинга это метод Grow, пирамида ДИЛСа, неврологические уровни, метод Score, SMART, методы принятия решений, декартовая система координат, методы работы над заданиями, это колесо жизни вам уже всем хорошо знакомы, свод анализ мозговой штурм, матрица изенхаура, установка целей помощь в достижении решении проблем в личной жизни, в карьере, проблемы касательно детей и родственников, гендерные взаимоотношения. И методы психологической терапии – это поведенческая терапия, экзистенциональная терапия, нейролингвистическое программирование, классический психоанализ Фрейда и терапия просто безумно а, читать твой большой такой опыт, да. Я тебя очень рада приветствовать. А расскажи, пожалуйста, о своей истории в Изи, а, как ты к нам присоединилась. Да, Этери, большое спасибо за представление. Оно получилось такое достаточно длинное, да. Ну, вкратце, самое главное, на самом деле, а, что за этим всем стоит, да, это а, желание развиваться в самой, да, в том числе. Все началось с этого. И желание эти а, знания этими знаниями делиться с людьми, да, учить их, потому что цели, как говорится, должны быть самые высокие. Да. По поводу того, как мы объединились, да, вступили вот в это великолепное партнерство, которое дало нам сейчас возможность общаться и доносить знания, информацию до большой аудитории. Это которая а, рассказала мне о такой замечательной платформе, которая дает возможность людям, у которых а, есть желание, есть знания, да, есть какой-то свой опыт, вы, вы, выйти на глобальный уровень. Да? А, то есть, а, когда человек а, индивидуально чем-то занимается, ему достаточно сложно поддерживать а, там, IT-ресурсы, да, какую-то базу, создавать свой сайт, создавать место для трансляции своих эпиров, да, это YouTube-канал, различные группы, то есть в любом случае нужна какая-то платформа, да, которую вот ребята очень успешно делают, чтобы объяснять единомышленников, да? я не говорю о том, что есть там терапевт, есть клиент, да, это единомышленники, те люди, которые хотят развиваться, то есть здесь можно найти курсы, опять-таки, абсолютно по любой интересующей теме, начиная от психологии, да, заканчивая, например, вот на работе понадобилось с клиентом пообщаться, не знаешь, как начать телефонный разговор, да? то есть вот такие вот софт-скиллы, которые, на самом деле, дают 50% результатов, да, вы, об этом мы чуть попозже поговорим тоже, и обязательно тему затрону, или в вебинарах, да, или сейчас на интервью по поводу того, что такое hard skills, да, это основные, которые в университете ты что такое soft skills, это презентационные навыки, навыки коммуникации, навыки презентации, публичных выступлений, онлайн-выступлений, как сейчас, да, это все безумно важно, потому что, обладая знаниями, это полдела, а остальные полуделы их донести, и вот ребята отлично с этой а, а, задачей справились, да, они нас всех объединили, и на самом деле еще, а, как вот психолог скажу, что очень важно, когда, как говорится, терапия начинается тогда, когда создается доверительная обстановка. Вот ребятам удается здесь сделать обстановку абсолютно доверительную, абсолютно располагающую, да, и самое главное, вот и Терри сама, это человек просто солнечный заряжающей энергии вот. И она раскрывает всех вот нас, кто участвует здесь как спикера. Хочется быть лучше, готовит лучше, быть энергичнее. Отличный мотивационный пример. Вот. Очень приятно тебя видеть. Это... Просто безумно мне нравится. Вот эта энергия, она просто чувствуется на расстоянии. Очень рада, что теперь а, вот, ты свои знания можешь, а, можешь делиться с нашими участниками, потому что я знаю, что у тебя действительно их очень много, и они все действительно очень нужны. Вот скажи, ты кандидат экономических наук, да, у тебя прямо, я знаю, как работает твоя голова, как компьютер. Вот на каком этапе твоей жизни ты увлеклась психологией и решила сама стать коучем? Знаете, по поводу психологии да и коучинга. Психология увлеклась, как водится с детства. да. Вот сейчас начнутся дощипательные истории, когда первый раз тебя не приняли в классе, ты пришел домой, расплакался, думал, как же дальше жить, быть. И, собственно говоря, это была самая главная проблема твоей жизни. И ты думала, что ну вот ничего важнее в жизни не будет. Да. И тогда мне попалась первая книга о Дейла Карнеги об общении с людьми. Я ее прочитала. И, вы знаете, я начала это применять буквально сразу же. Ну, там абсолютно такие классные обычные советы, да, обывательские советов 5. Да. И я поняла, что это работает. То есть мне тогда было, ну, дай бог памяти, ну, может быть, лет семь-восемь. Семь-восемь лет я сообразила, да, да что как-то это все-таки работает. Ну, плюс, конечно, нужно отдать должное, да, как я изучала, на самом деле, очень многие биографии известных, людей, да, например, вот недавно я лидала в Барселону, изучала биографию Гуди, я была просто на самом деле поражена. У него три поколения занимались приблизительно тем же самым, чем занимался он. Да. Это вот тоже мы затронем а, в будущем по поводу таланта. Да, что такое на самом деле талант, как часто мы путаем а, работу усердную, да, и а, знания, которые ты получаешь, как только рождаешься, да, когда у тебя начитанные родители, ты сразу же in advance, наперед получаешь огромное количество знаний, и сравнивая с другими людьми ты кажешься очень талантливым. Вот мне тоже так повезло. Из-за того, что мои родители безумно увлекались, мне подкладывали эти книжечки с детства. Вот. А, мне всегда казалось, что у меня была вот, такая фора, да, и, а, ну, собственно говоря, наверное, еще раз повторяюсь, на моем примере все идет с детства. Вот у меня это как-то так. Что такое коуч и почему коуч? Да? Потому что вот Эрит, ты сейчас упомянула образование, да? образование было достаточно серьезное, потому что я училась тогда в бизнес-школах. Бизнес-школа, как любой бизнес, это способность продавать и подавать свои идеи. Да? То есть а, у нас даже вводился определенный показатель, назывался показатель участия. Да? То есть тебе не просто нужно было сдать экзамен, да? это было 50% оценки. Первые 50% а, это было участие в жизни, а, <coughs> участие на лекциях, вебинарах, семинарах. А есть интроверты, да? они очень умные ребята, но они абсолютно не понимают, как общаться, Если ты не переходишь на другой уровень, уровень других коммуникаций, да, ты, собственно говоря, финальную оценку не получаешь. Поэтому «кочет» начался еще тогда. Все вот эти вот методы, свод-анализ, например, да, это классический анализ, который применяется в бизнесе, в предпринимательстве. Это все, собственно говоря, имеет а, один бэкграунд. То же самое насчет, там, например, экономики. Да? Я считаю, что психология, экономика, социология должна идти вся вместе. Да? То есть нельзя рассматривать просто человека с его проблемами вне общества. Да? То есть а, 50% это сам человек, 50% его коммуникации. Поэтому а, наперед забегая, да, потому что в любом случае будут вопросы а, Почему нужна эта психология? Зачем она нужна? Я вот ну, встал на работу пошел, и все отлично, как бы, ну, не знаю, купить могу себе, да, и, собственно говоря, зачем мне эти коммуникации? Коммуникации нужны. А, нужно изучать себя, а, в первую очередь, как человека, потому что мы изучаем физику, химию, биологию, да, а, мы не изучаем себя. Мы не изучаем, почему здесь зацепило, здесь раздражение, здесь эмоция какая-то пошла, здесь наорал, и, конечно, качество жизни абсолютно другое после того, как человек прорабатывается. Ты как раз даже, мне кажется, затронула мой следующий вопрос: зачем нам нужна психология? Я еще хочу сказать, что, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Если у вас есть к Софье вопросы, у вас есть возможность задать их задать в прямом эфире, мы в конце по ним пройдемся. Тогда, зачем нам нужна психология? Я думаю, мы уже вкратце ты об этом поговорили. Расскажи, пожалуйста, вот психолог, как ты считаешь, он нужен всем или это уже в крайних ситуациях, ну, обычно к ним бегут в крайних ситуациях, а вот как ты считаешь правильно, как, когда стоит обращаться и работать с коучами? Ну вот классический ответ, наверное, был бы такой, психолог нужен всем, да, но я попытаюсь всех наших служить, слушателей убедить, да? и в том числе на своем примере. А, недаром мы вели понимание коуч. Коуч да? это такой не совсем психолог, это, это вот тренер, который использует психологические знания, да, вот эти вот инструментарии. Я, например, сама, когда проходила курс обучения профессиональному же коучингу, в течение года вот мы проходили следующую вещь: мы три раза в неделю встречались и рассказывали вообще о тех проблемах маломальских, да, это называется запрос которые с которыми ребята все сталкивались, да, и, например, приходил парень, да, рассказывал, вот, ребят, вы знаете, на работе с коллегой поссорился, да, и все заканчивалось, когда мы начинали прокручивать это все тем, что ему в детстве мама не купила мороженое, да? Но, ну, грубо говоря, вот вы вообще не знаете на самом деле, куда это приведет. И человеку после этого, знаете, как вот а есть телесная терапия тоже, вот снимаются определенные блоки здесь, да, тебе становится даже легче дышать после того, как ты вот высказался. Поэтому анализировать нужно. Часто тоже, например, там есть вопросы по поводу, как там избежать стресса, как на него реагировать, почему я такой эмоциональный. Если вот человек вот обладает знанием, он понимает, что стресс и эмоция – это реакция. Просто-напросто реакция. Одно слово. Да? И ты сам выбираешь, как реагировать на что-то. И когда вот в этот момент, например, у тебя что-то плохое случается, ты считаешь там до трех и понимаешь, что вот, я сейчас нахожусь, и я сам могу моделировать, собственно говоря, ситуацию, в которой в которой нахожусь. Да? Сейчас у нас немножко более такая новая парадигма. Каждый человек творец себя, такая определенного рода американская мечта, да, и ну, о каком творении может идти речь вовне, когда ты не понимаешь, что происходит у тебя внутри, да. Поэтому я искренне советую каждому человеку взять паузу на какое-то время, там, на полгода, на год, да? потому что терапия сейчас не десятилетняя, как раньше, и просто в течение этого времени разобраться в себе. Вот, ребят, когда разберетесь в себе, Жизнь станет ну, абсолютно другой, у тебя не, бу не, не будет неврозов, не будет никаких расстройств, не будет никаких проблем, когда ты ссоришься даже элементарно со своим там, парнем дома, да, ты прекрасно понимаешь, что вообще происходит, ты подходишь, и тот конфликт, который раньше бы мог привести к разрыву, дышается за две минуты. То же самое на работе, у тебя новые клиенты, у тебя новые контракты. Ты всем нравишься, все тебя любят, но мне кажется, что каждый об этом мечтает, да, как бы, ну, и приходя домой, находясь один на один с самим собой, тебе классно, тебе комфортно, у тебя нету слова одиночества, я не знаю, я считаю, что это настолько прекрасно, это, знаете, как вот волшебная пилюля, но только э, ты ее не просто один раз принимаешь, а ты знаешь вообще, как она работает, да, вот, наверное, в целом, что такое психология, а вот, ну, нужно ли вам или нет быть осознанным, да? не буду говорить счастливым, потому что слишком такая активная реклама директивная. Быть осознанным выбрать каждому, конечно. Скажи, а вот в твоей программе а что нам от нее вот ожидать, как она будет выстраиваться и какие знания вот сможете, смогут получить наши слушатели? Ну, я считаю, что начать можно и нужно с коучинга, опять-таки же, да. Это, грубо говоря, просто поисследовать себя, да, посмотреть модели, там, принять решения. Часто у нас там есть, например, вопросы, не знаю, оставаться на этой работе или уходить, не знаю, оставаться замужем за человеком, с которым уже начались конфликты, да, или же от него уходить. <связываем> То есть решение таких бытовых вопросов, казалось бы, очень банальных. Раскручивают огромную цепочку, да, и мы уходим как бы, уже в глубокий психоанализ. То есть а, ответ на вопрос такой, сначала мы начнем с коучинга, да, пройдемся и а, научим а, самих себя быть себе аналитиками в кризисных ситуациях, потому что ну, не могу я, да, когда у какой-то там, например, форс-мажор за секунду прилететь, примчаться, быть на телефоне да и так далее. То есть человеку в любом случае нужно самому учиться решать свои вопросы. В коучинге, опять-таки говорю, мы всего лишь помощники, основная концентрация идет на клиенте. А, и потихонечку перейти в психоанализ, психологическое консультирование. Да? То есть это будут такие, наверное, три основных блока. И мы потихонечку придем уже к таким глубоким техникам психоанализа. Да? как, Например, вот очень интересно, это поведенческая терапия, это терапия убеждений. Да, вот, например, вот, та же пирамида э, Дилса, которую мы рассматриваем в коучинге, да, она абсолютно идет как бы, оттуда. Да, то есть мы пока берем вот, ну, на начальный этап всего лишь одну маленькую теоремку, да, и потом уже переходим к огромному комплексу работы с убеждениями. Да, Каждый, вот, вот сейчас вот модно, опять-таки люди же берут потихонечку, да, что-то вот модно сейчас, аффирмации. Все сейчас заболели этим, да, аффирмация, вот утверждения, я самая красивая, самая счастливая, самая умная, везде себе вешают, читают, круто, классно, это работает. А почему бы нет, да? То есть нужно начинать с каких-то таких вот работающих техник, да, и потом уже переходить к общему пониманию. То есть коучинг, психоанализ, да, ну вот уже более такой глубокий. И, конечно, индивидуальная работы, потому что индивидуальная работа, она нужна, важна. То же самое, как ходишь в зал, да? Ты можешь на групповое занятие прийти, все вместе там что-то поделать, да, пойдет. Но только тренер лично с тобой может посмотреть, где у тебя именно эти проблемы, где у тебя зажимы, ну, где нужно чуть-чуть дольше может посидеть, а через что можно перескочить. Ну, это просто потрясающая цена, очень программа. Очень рада, что у нас теперь есть возможность получить доступ к этим знаниям которым ты посвятила одну большую часть своей жизни. И то, что ты даешь, это действительно вот, без воды очень ценная информация, <coughs>, знания, которые ты испытываешь. У меня, а, перед, мы еще подготовили отдельно такие вопросы с тобой. <coughs> мы к ним вернемся, а сейчас как раз поступили вопросы от наших слушателей. Uh -huh. а, Алексея, какие качества нужны, чтобы стать самому коучем? Uh -huh. а... На самом деле я думаю, что, ну вот то, что мы видим на экранах, да, это, например, тот же Тони Робинс, да, который энергичный, классный, который заряжает э, тебя и так далее. Но, например, я также посещала э, семинары Джона Кеха, это абсолютно другая система подачи себя, да, это очень вдумчивое, очень э, такое спокойная, целомудренная, да, донесение материала, не такие огромные аудитории, как то не Робин собирает, это э, лекция, а не семинары, то есть не работа непосредственно с тобой, да, работа с группой такая очень лайтовая. Поэтому ответ такой, что э, самое главное ⁇ это желание. Желание искреннее увлечение делом, потому что здесь вот важный момент, который я все пытаюсь через вопросы какие-то знания донести все-таки, да, потому что каждый день я для себя открываю какие-то... Э, Новые знания вот, по поводу тех же талантов, да, как-то все происходит. Вот, например, вопрос, что нужно, чтобы быть коучем. Да? Нужно очень много практики. Да? И люди очень часто говорят, ну, вот не знаю, талантливо в этом или нет. Талант, наверное, в этом плане равно интерес. Если тебе интересно, если тебя захватывает, ты можешь очень много трудиться, чтобы получать результаты. Да? То есть желание и очень много труда. Чем больше у тебя будет труда, тем больше у тебя вырубается навык помощи людям. Так? Тебе приходит человек, например, с каким-то запросом, а у тебя еще 30 лет этого было. Да? И ты знаешь, как с этим быть. Поэтому э, очень может стать человек, который готов много трудиться и обучаться, чтобы делиться этими знаниями. И я знаю, что у тебя есть желание, я просто вижу, у тебя есть желание всегда помогать людям, потому что к тебе всегда можно обратиться за советом, и ты действительно постоянно работаешь как на работе, так и в жизни, да, с людьми. А, кстати, ты про Тони Робинса сказала, у Сони даже есть фотография с Тони Робинсом, она была? первая, первая в Москве. Вот, я... Женщина, которая сфотографировалась с Тони Робинсом. Я видела этот снимок прямо классно. Еще поступил вопрос у нас от Александра о психологии и бизнесе. Как психология может влиять или отражаться в бизнесе? Ну, опять, я считаю, что вообще психология в бизнесе — это основополагающая вещь, да? Например, контракты дают а, и вообще на работу нанимают. Вы знаете, такой анализ проводила сумасшедший. А, на работу а, начальник себе подчиненного берет а, с именем такую, таким же, как у дочери, или как, не знаю, у своего мужа, или потому что он похож на сестру. Понимаете вообще, почему людей набирают на работу? потому что ты закрываешь какой-то определенного рода гешталь, да? то есть у него вот здесь вот напряжение, вот он, он хочет больше видеть с этим человеком, но берет вот этого человека, садит рядом с собой, и ты да, из-за этого получаешь работу. А, по поводу, например, такого серьезного бизнеса, да, контракты, а, вот системы nlp -шная, например, да? потому что у нас в России все-таки NLP приходили, у меня личный отец первый получал программу НЛП, вообще в России, один из первых, и применял ее в бизнесе, то есть где-то в свои... 12 лет, я уже увидела, как приходит отец с какой-то встрече и никому не дают контракты, ему дают. Я на нее смотрел, говорю, папа, ты как вообще это сделал? Он говорит, ну Соня, ну вот есть вот определенный род системы убеждения. Да? То есть у нас немножко они такие куски, да, ну, например, то, что используют наши секретные службы. Пожалуйста, та же абсолютная история. У них есть огромный курс по убеждению. Это та же политика, это тот же бизнес, это та же психология. Поэтому психология имеет основное. Это, это основной секрет успеха, на самом деле. Сейчас сразу поступил комментарий, что теперь мы можем пригласить бизнесменов на ваши вебинары. Конечно, можно, потому что София действительно профессиональный коуч, и она с удовольствием будет, я думаю, консультироваться бизнесменом. бизнесменом. Мы еще э, хотели, чтобы это интервью было максимально полезным и интересным для слушателей, и чтобы вы уже из интервью получили да, инсайты и ценную полезную информацию, и вот ваш, ваш день уже прошел э, лучше и качественнее. Вот расскажи, пожалуйста, выдай нам пожалуйста, пару инсайтов, да, чтобы день прошел успешно и продуктивно но смотрите, что такое успешный продуктивный день? Это чтобы ваши ожидания, да, например, почему у нас бывает разочарование от чего-то, когда у тебя есть в голове ожидания, у тебя есть результат, который не соответствует. Да? Здесь то же самое, чтобы понимать как бы критерии успешности для себя определить, для этого нужно составить план дня. То есть сегодня, например, да, я хочу сделать вот это, это, это, это, это. Далее, что происходит? Ну, люди... В лучшем случае делают планирование, в лучшем случае, да? если мы говорим про бизнесменов, про серьезных, конечно, они вообще для этого не могут, есть ассистенты для этого, опять вот, да, еще один пример того, что это работает, но самое главное, на самом деле, мы, мы все, как говорила еще один известный психолог, которому безумно нравится, Литвак Михаил, он говорил, что мы жутко все недохвалены, ну давайте похвалим себя сами, да, в первую очередь, у тебя есть план, у тебя есть в конце, поставь галочку, плюсик. Вот это сделал, это круто, это классно. Потому что, ребят, смотрите, у всех есть работы а, такие, как при помощи людям, да, медицина какая-то. Да, ты спас жизнь, ты вечером уходишь и вау! я что-то сделала, это круто, да? Но работа бывает абсолютно разная. Ты можешь работать на заводе у станка, и у тебя маленький участок, да, который там, например, ты видишь железку синюю, а потом она от тебя выходит немножко зеленоватая, да? Ну вот о какой сатисфакции здесь может идти речь, да? Все-таки мы все люди, мы хотим видеть какие-то результаты. Поэтому сатисфакция, смысл жизни, да, смысл вашей работы придумываем себя сами, мотивируем себя сами, составили план, поставили себе после этого плюсик, и, честно говоря, вы, вот, это очень банально, очень просто, но это супер работает. Поэтому вот предлагаю начать с этого, с планирования и себя. Обязательно, мы все вставим вечером, мы делаем себе план на следующий день, когда ты просыпаешься, тебя уже, ты, ты уже знаешь, как будет спланирован твой день. Я, ты еще не сказала, но мне еще понравилась фишка у тебя всегда. Ты мне говорила, у тебя с вечера спланирован лук, в чем ты завтра пойдешь. Да. Это, да, это придает настроение все-таки девчонки, они как бы девчонки, да, и нравится, чтобы... Я помню, когда я начала там тоже заниматься майкапом, потому что я, ну, считаю, что человек должен себя прокачивать во всем. У меня реально дополнительная мотивация была утром, не знаю, вечером, если я себе десерт могла какой-то купить, чтобы проснуться его съесть, и чтобы нанести себе какой-то классный мейкап, потому что я себе что-то новенькое еще там купила, да, то есть, ну, вот лук, опять-таки же, да, вот такие вот маленькие мотивации, вы начните их делать, внедрять в свою жизнь, вы просто офигеете от того, как это круто работает, то есть это прям вау. Вообще, на самом деле, вся жизнь строится из вот таких мелочей и вообще им нельзя пренебрегать. Факт. А еще от Алексея вопрос по поводу НЛП, о котором мы говорили. У большинства есть стереотип, что данная техника – это что-то вроде программирования человека на выполнение действий, которые ты хочешь, чтобы выполнил для тебя человек. Что же на самом деле это за техника? Да, вы знаете, очень интересно, потому что я скажу больше, я все свое детство ее отрицала эту технику. То есть я считала, что это манипулятор, я их так называла. Вот эти манипуляторы и вот зачем мне это все нужно? И вообще, не хочу с этим ничего общего иметь. Нет, на самом деле, это не так. Вот когда я говорила про НЛП, да, я вкратце упомянула, что у нас всего лишь часть НЛП в Россию пришла. Да? Потому что э, ну, даже я могу сказать, вот не знаю, в курсе нет, пикап это тоже НЛП. У нас вот модно что-то такое. Взяли маленький кусочек, показали, что зашло, как говорится. На самом деле манипулируем мы все. Манипулируем всегда. Всеми. И в этом нет ничего на самом деле зазорного. Единственное, что а, ну вот, например, манипуляция. К примеру, вот я расскажу, да, здесь даже не манипуляция, НЛП, скорее, а немножко такое вот умное, а, умное общение с человеком. Да? Например, вы хотите подписать отпуск у своего босса, вы приходите на работу, босс, ну, заходит, ну, вот, он попал в пробку, в него кто-то въехал еще в передачу по всему, он разлил на себя кофе, и вот, значит, ты такой бежишь к нему с этим листом. ну Как вы думаете, да, какой будет результат? Скорее всего, на самом деле вам этот отпуск не подпишут. Вот. А, поэтому а, вот это что-то типа того. Но при это приблизительно а, такая вот а, развитие вашей эмпатии, собственно, да? чтобы понимать, в какой момент вам что где стоило сделать. Да? А, Опять-таки же, а, манипуляциями, которые а, нацелены на то, чтобы что-то получить, не дав ничего другому человеку, они не работают, ребят. Это а, есть тоже... Все пытаюсь уместить в один ответ: есть разные стратегии, есть стратегии короткие, есть стратегии длинные. Вот НЛП в понимании в российском это короткие стратегии. Да? Ты пришел, как-то проманипулировал, сделал, а человек с собой бизнес потом уметь не будет, потому что здесь ты у него взял и ничего не дал. А долгие, доверительные отношения, к чему мы идем, да, рассказываем, они должны э, идти по стратегии. Вот есть тоже Стивен Кови великолепная книжка, у нас все еще зачитываются. Э, Стратегии успешных людей. Эта стратегия называется вин-вин, То есть победа, победа. И тебе хорошо, и мне хорошо. Поэтому мы вышли в доверительных отношениях после нашей сделки готовы работать дальше. Поэтому, опять-таки же, психологии, коучинг мы избавляем от стереотипов. То, что NLP – это плохо, это конкретный стереотип у нас российский, но, тем не менее, это работает. И, опять-таки же, у NLP тоже… Вот вебинары, когда чуть дальше, да, пойдем, расскажу, потому что есть очень классные, я безумно обожаю книжки читать, их рекомендовать, тоже безумно классные. Вы должны не представляете, это так интересно. Там есть стратегии, то, что, например, ты можешь скопировать стратегию поведения человека, да, какого тебе хочется, да, и полностью достичь такого же успеха. Ну, приблизительно только, ну, грубо говоря, адаптированного для себя. То есть это просто какая-то магия и И это реально работает. Ну, конечно, это не только Люди представляют, в книжках написано 5 рецептов быть счастливым за неделю. Но так, конечно, работать не будет, да? потому что все индивидуально, проработка идет фундаментальная, да? Быстрые результаты они ну, достаточно недолгие, но тоже нормальные. То есть вот я вот как бы я бы на самом деле все принимала, и во всех стратегиях, во всех направлениях есть, есть что-то, что ты можешь себе взять. Это уже вопрос от меня, про копирование чего-то поведения и достижение успеха. Но это такая уже долгосрочная да, стратегия, которая может, можно всю жизнь в это инвестировать. Ну, вообще говорят, то, что скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты, да, это тоже оттуда же. Потому что, когда у тебя вокруг успешные люди, да, ты рано или поздно, все равно, ну, эти успешные люди могут быть рядом с тобой кофе с тобой пить, они могут быть с тобой в книгах, да. Ты можешь читать, например, Жизел, да, была, ну, знаю, всю детство и засчитывала жизнь знаменитых людей, да, ты просто их смотришь а, и думаешь, ой, а вот здесь вот, например, да, я могу поступить по одному, да, а вот а герой вот взял там, прошел через это все, а эти люди мотивируют, успешные люди мотивируют, а, ну, как бы, говорю, это может быть и на шот, и на лонг. Как раз про книгу говорить и поступил новый вопрос, может преподавать обязательные книги к прочтению? А, обязательно книги про чтение, да, обязательно, обязательно нужно. Мне просто, на самом деле, ввели вот, огромное количество. Считываюсь Талибом, да, есть там черный лебедь», «Антихрупкость», великолепная книга. А, есть а, классные книги Стивена Кови, вообще сумасшедшие, классные. А, есть а, книги а, Карнеги, опять-таки того же, да, вот с чего я начинала. Чем мне нравится Карнеги, у него есть… Один постулат и огромное количество примеров в истории. Да? Это вот, наверное, просто нужно медленно в это все заходить, да? чтобы потихонечку, так скажем, с удовольствием погружаться в эту психологию, себя огромным количеством, на самом деле, наверное, не насиловать. Есть еще очень классная книга, вот недавно начала ее читать, как называется она, с манипуляциями связана Никита Непряхин. То есть, вот, я даже, честно говоря, не знаю, кто это, но я прочитала эту книгу, она просто шикарная по поводу манипуляций, какие они бывают, а, как им противостоять, да, вот, а, ну, наверное, вот как-то так. Ну, все, на самом деле, начинают с Кови, а, «Семь навыков», великолепная а, книга, там вот как раз вот эту стратегию, которую я приводила в примеры, Вин-Вин, там вот про нее рассказано, про систему ценностей, а, про то, как себя вести, вот, ну, с нее, наверное, можно начать. Но об этом тоже обо всем поговорим. Есть, потому что увлекаешься НЛП, одна книга, да, есть там поделиться очень интересная. Вот, увлекаешься поведенческой книгой, другая книга. Да, поэтому, чтобы в главе не было сейчас вот этого всего, ну, до следующего вебинара можете почитать в кобе. Запишите себе, пожалуйста, и не забудьте сделать список дел на завтра. Ну, давай вернемся к нашим тогда вопросам. Как на позитиве и не э, стрессовать от повседневной суеты, это то, что на самом деле надо, наверное, каждый день, просто дай, пожалуйста, какие-то лайфхаки, как не, как не выбиваться вот это, из этого состояния баланса и гармонии. Ну, э, на самом деле, первое, да, уже затронула это по поводу вот эмоций, да, опять-таки, э, нервы, да, это те же эмоции, это неправильно, адекватно реагирование на что-то. Человек осознанный, прокачанный, который проходит уже программу подготовки, он может выбирать эмоцию по, ре, как бы, по реагированию. Плюс, например, мы затронули манипуляции, такая же абсолютная история. Из шикарнейший пример у меня <связано> знакомый пришел и защищал очень серьезную работу, да, кандидатскую, на которой он трудился три года, вы представляете, он приходит и человек, ему, например, на защите а, взрослая женщина, профессор а, начинает говорить, что же вы всех обманываете-то, вот, что это такое вообще, ну вот представьте, вот, вот ситуация, вот реакция человека, и как парень отреагировал, он говорит, я не обманываю, я немного прибираю, да, то есть вы понимаете, что вот когда ценность себя, я знаю, мне кажется, что он серьезный парень, что три года трудился, да, и он явно пришел комиссию, не получить такой, то есть ты никогда не знаешь, где вот эта стрессовая ситуация тебя а, застигнет. да. Это была определенного рода манипуляция на то, чтобы обесценить труд человека. Да? То есть знание вот этих вот антиманипуляционных техник – это реагирование на стресс. Например, утренние аффирмации, утренняя зарядка, там бодрость в здоровом теле, здоровый дух опять-таки. Это настройка себя на позитив. Далее, правильное реагирование, например, через за, пошел какой-то запрос, ты видишь, что на него начинаешь слишком сильно реагировать, досчитал до 10, да, элементарно. А, важное совещание, а, тоже техника очень классная была, мне нравится. Я пришел на совещание, толпа, не знаю, у тебя аудитория 100 человек. Что нужно сделать? Для себя у тебя слишком большая важность, да, ты очень сильно нервничаешь, переживаешь, что нужно сделать. Обесценен для себя этот момент. Ну вот, опять-таки, очень смешная техника, когда я не знала, это подоплеки, ну, боже, что ж такое советую, совершенно сумасшедший вот там вот это все, американские думаю сумасшедшие американцы вот эти вот. И представьте, что вся аудитория голышом сидит. Mm. Да? И все, и ты начинаешь улыбаться, и еще техники, которые работают лично со мной, <кхм> все вот эти остальные для меня это как мертвому препарату плюс-минус. Я их применяю так сумбурно, ну вот все равно меня колодит. Значит, я представляю свою жизнь с конца. Я представляю, что мне сто лет, я лежу на кусетке и думаю, что я в свои, там, не знаю, 25 лет в пробке ездила, опаздывала на встречу. Насколько для меня будет важно вот тогда. И все, мне это не важно. То есть я полностью, совершенно снизила важность. Для меня это обычная история. Я это называю... так. Я хочу попробовать. Это классно, это жизнь. Жизнь она одна. Я хочу поэкспериментировать своей жизнью. Если это получится, как не получится, то я еще сто раз вот. это вещей сделаю. Просто с того, сколько лет дружу, а вот про этот именно первый раз слышу. Это, это тайная техника. видишь, каждый раз что-то новое для себя узнаешь. А еще мы хотели с тобой обсудить, вот очень много людей, да, они находятся в состоянии недовольства, да, из-за того, что они не обладают определенными ресурсами. Или они смотрят на свою жизнь и понимают, что это не идеальная жизнь, что им хотелось бы жить по-другому. Вот как научиться ценить то, что имеешь, и вот тем самым притягивать к себе желаемое, вместо того, чтобы не концентрироваться на том, что у тебя его нет? На самом деле тоже это обычная техника, да, как только, например, ты начинаешь мыслить, <coughs> я тоже общалась с очень классными с бизнес-людьми, которые давали себе установки, например, была установка не жаловаться, была установка не обсуждать других людей, да, то есть, опять-таки, в голове существуют нейронные пути, да, которые ты проложил. Вот, я, например, ты проложил так, но всю жизнь просыпаешься, э, не знаю, едешь в пробки, тебя там, не знаю, до машины идешь, в лужу вступил, начал злиться, материться, сел в машину. Естественно, как бы твой организм по-другому вообще не представляет как это. Нужно начинать с маленьких шагов. Да, утром проснулся, улыбнулся. Утром проснулся, написал аффирмацию «Я самый счастливый». Да? Ты на нее смотришь, первый день думаешь, ну, вообще не работает, зачем мне это нужно? Ну, как вот маленький ребенок, ей-богу, какие-то аффирмации пишу. Второй день проснулся, посмотрел, мне ну, вроде как-то, ну, ну, ладно, пусть висит, да, третий. Тут потихонечку накопить на привычки, формируется в целом, ну, многие знают, 21 день. Поэтому за 21 день можно, в принципе, перекроить, вот, чем мне опять-таки нравится психология нейробиология, да, которая увлекаюсь уже как вот хобби, да, такое. Это то, что ты можешь, собственно говоря, свой мозг перестроить абсолютно по-разному. Вот какой вот чтобы твоя жизнь была, да, такой она в итоге и будет, а, поэтому а, с утра начинать а, свой день правильно, а, его расписывать, а, правильно на все реагировать, а, ну, обдуманно, да, вот, если захотел на кого-то наорать, но ну, реально понимаешь, ну, хочу, но вот реально на меня наорал сегодня начальник, тоже хочу на то наорать, да, пожалуйста, нари. то серьезно, ну, один раз ты наорешь, второй раз ты научишься справляться, в третий раз ты уже орать не будешь, да. То есть, опять-таки, нужно себя любить, принимать таким, какой ты есть. Да, и вот тоже в этом вопросе отли... отличная была вещь, как себя научиться принимать. Принимать себя нужно любым, красивым, некрасивым. Пока вы не примете себя, ну, жизнь, она как зеркало, да, оно отражает то, что у вас внутри. И вот то, что притягивает и раздражает других людей, оно у вас самих. Это какое осколок какой осколок какой-то торчит внутри, да, непроработанный. Вас раздражает, например, там, не знаю, брюнетки, да, ну вот, ненавижу брюнеток, а на самом деле, <смех> ты же сама брюнетка, ну то есть как бы, да, и когда начинает человек вот это говорить, то есть вообще а, три где-то там вектора, как человек себя представляет, как он есть на самом деле, что о нем думают другие, да, и что он думает о себе. Вот то, что думаешь о себе, как есть на самом деле, это абсолютно иногда вот вещи. И то есть мы а, в терапии пытаемся людей привести как бы то, что... Не знаю, ты не Наполеон, да, ты не королева Виктория, да, или же наоборот, с пониженной самооценкой, да, работаем. Когда ты приводишь человека в себя, в его реальную жизнь, там уже можно начинать работу. Когда ты не в реальной жизни, ну, работы не будет совершенно никакой. Я вот еще хотела от себя добавить, я смотрела, в ну, какой-то соцсети девушку, модель спросили, а как, как тебе получается быть такой красивой? И она написала, я просто себя очень люблю, я вот просто поняла, что на самом деле в это понятие, в него действительно заложен очень глубокий смысл, себя нужно очень действительно любить, потому что что-то значит, это нужно а, жить вот действительно осознанно, то есть понимать, куда ты хочешь пройти и что тебе а, надо делать, да, с собой постоянно нужно работать. И это очень здорово. И я хочу тебе огромное спасибо сказать за то, что а, ты к нам сегодня пришла. Ты действительно очень много информации ценной да, дала нашим служителям. Я просто рекомендую, заранее не предупредила, но надо, надо брать листики и блокноты и ручки, когда... Ам, Софья будет проводить вебинары, потому что у меня действительно очень полезные советы. Я очень рада, что ты с нами. Это просто счастье для меня, видеть тебя в нашем сообществе. И я с удовольствием буду сама ходить на твои занятия и видеть тебя там. Хочу сказать от всех нас тебе большое спасибо. И я знаю, что твоя история с нами только начинается. Но я уверена, что она будет великой и очень интересной. Да, ребят, спасибо большое, что взяли меня в команду. Я безумно рада, безумно этим горжусь, что с такими людьми работаю. Вот. Будем работать дальше. Надеюсь, что осветила, да, дала какие-то вот такие вот крючочки, которые, которым людям будет интересно, чтобы зацепить и посмотреть, что будет дальше, да, как это можно все дело развернуть, изменить жизни людей к лучшему, потому что на самом деле основная, основная цель именно эта, да. Если у тебя не будет высокой цели, миссии, да, ну, то обычно ничего не идет, а у нас все летит, вот, поэтому спасибо вам еще раз большое, всем хорошего дня, у меня сейчас утро, у вас уже хорошего скоро будет вечера, да, я думаю, у меня все равно, уходные праздники, вот, отдыхаем, набираемся силы, тоже и про отдых, и про работу, как это все делать, все это запишем, расскажем. Вот, совсем поделимся. Спасибо, спасибо большое. большое. Ребята, следите за расписаниями. Как только будет а, у нас информация по вебинарам, то сразу мы вам об этом расскажем. И welcome. Тебе спасибо большое за время. Очень рада была тебя видеть. С тобой просто безумно приятно разговаривать. Всем счастливо. Пока-пока.